доброе утро у нас сегодня очень такая хорошая погода прям замечательная погода для того чтобы куда-то выезжать я надеюсь очень сильно что у нас сегодня будет солнце в горах капец я сейчас только понял что машина реально ехала, которая с второстепенной дороги она мне чуть не въехала потому что он скатился гололед ужасный что ж такое в зеркало посмотрел, он просто выкатился на дорогу. Ну дай бог, что у нас сегодня было все хорошо. Сейчас я еду за двумя молодыми людьми, и мы поедем в горы кататься, фотографироваться и смотреть красоту. Как обычно, впрочем. Наши собаки на опять здесь. Встречаю всех. даже в 5 часов здесь нет. Вот. Опять мы здесь. На немой реале, освещенном подробном. И в группе вместе. Даже с животными. Погода у нас промозгла. Морозящий туман. Все в снегу. Холодно. Не так прям, чтобы минус 40, но минус 3. Но холодно, как минус 40. Та же самая речка. Речка. Все то же самое, но вот в такой погоде. Даже так красиво и по кайфу. Собака дождется все-таки своего. Вон туда, в дырочку, посмотреть и сходить. Что, нам <свят> <свят> <тут>, <свят> есть туда? Если оттуда выпрыгнет, то будет как с той женщиной, которая... <свят> Только это не звук уведомления. <свят> Обалдеть. Так это прям даже не один далеко, да? Нет. Да коллективно. Помнишь, я же тебе говорила, что. Типа семью? Или просто. Каждый склеп это один род. Одна фамилия. А... Чем больше склеп, тем больше фамилия. Обалдеть. И все здесь стоит, вот где-то 14-15 века тогда это все стали возводить. Это тот период, когда остины были загнаны в горы, не по своей а прихоти. То, что не захоронены они. А это уже загадка истории, почему христиане осетины не, не хоронили в землю. Uh -huh. Я не, не узнавал, я люблю догадками <laughs> судить, но мне кажется, что остины. Сколько Вот сейчас праздновали 1100 лет Крещения Алании. Mm -hmm. То есть 14-15 века это еще как бы в рамках тысяч лет. Но, а, почему были загнаны стены в горы, потому что был храмой Тимур, татаро монгольская ига, который решил на Кавказе все их вырезать, потому что ему не понравилось, что он отправил войско зачистить, а оно не вернулось. Он не знал, что здесь есть такие воинственные племена, так скажем. И его все войско пришло через Кавказ, в сторону вот Европы, когда он шел. И здесь как бы решили всех вырезать. Но кто уцелел, они пришли сюда, в горы. А вот там, где мы проезжали, к примеру, там, наверное, была такая же картина, как в «300 спартанцев». Узкая такая горлышко бутылки и туда все иди-иди сюда сейчас мы тебе тут покажем кто такие горные люди ну это уже такие фантазии вот и потом люди которые остались они же не все к примеру знают не все какие-то эти профессора на тот момент кто что знал где что слышал стали делать так либо может представители каких-то других религий были и решили вот в таком в ключе продолжать это делать но то, что склепы есть, и то, что они вот именно в таком виде сделаны, именно здесь, к примеру, и там, где они, в принципе, есть по Осетии всей, они не просто так выбраны, это место. Например, здесь очень мало таких плодородных земель, все они используются, ну, как бы горы, угу. все они используются по назначению. А здесь скалисто, то есть вот фланец. Угу. И здесь ничего не посадишь, ничего не вырастет, кроме вот сорняков. Поэтому решили вот как бы на скале возвести, и чтобы никуда ничего не девалось. А, почему у есть крыша, у вот? а это уже уровень сословий. Кто а -а -а -а. богатый, кто не богатый. Тут даже, ну как здесь прослеживаются три: плоская крыша, двухскатная и пирамида. Угу. Ну, наверное, вот как и сейчас у нас. Низший да. уровень, средний и выс высокий. Гораздо... Да, их, они все вон пронумерованы, вон там 12 номер, здесь где, я не знаю. А, их всего, в принципе, около двух сотен. Двух сотен? Да. Здесь? Да. Вот на той стороне тоже вот там парочку где-то есть, вот. Вон раз и два. Ага, уже. Вот там, за туманом, там тоже такое, ну не двести, ну там штуки. Наверное, 5 есть. И в принципе по всей сети склепов вон еще один просто стоит. Вот башенька стоит. И рядом с ней маленький склеп. Над машиной вот машиной Вижу? Вот. Там башня. Вот такая, же, да, башня, наверное? Да. смотровая какая-то. Эти, эти башни, они делятся на боевые и фамильные. Вот эта боевая башня. Она стоит в таком месте, которая. Э ну, как боевая, даже больше сторожевая, сигнальная, ну и боевая в том числе, скорее всего, потому что у нее есть и они стоят, вот, особенно одни такие одинокие, чтобы, если к неприятелю надвигается, чтобы сообщить, например, селу, то есть там зажигают, например, огонь, дым идет, все уже узнают и дальше вот передают, чтобы оттуда же кто-нибудь пришел там на подмогу, к примеру. Вот нас представляете, насколько люди были загнаны и затурканы в свое время, что они такое придумали. Там властелин колец. Ну, на самом деле так и было, а если на Руси смотреть, то там не башня, а крепости. Ну, суть-то та же самая. Мне кажется, в то время все так жили. Друг на друга ходили, бывали, вырезали. Ну это прям мощно. Мне еще кажется то, что может быть осетинская религия, она же тоже не до конца, как я понял, православная. То есть Но здесь это... Не, язычества нет, это многие просто путают с язычеством. Оситинская традиционная вера, она называется Ирон Дин, это и по-сински. Это единобожье, один бог. И он переводится по-русски, как это говорят, один большой бог. Так типа. Ну то есть не Бог отец, Бог сын и Бог. Единый сын. Бог просто. Единый Бог, ну типа можно его тоже трактовать творец, создатель, э, все отец, как еще можно говорят. Mm -hmm. А все остальные это уже вот как э, небожители, как, которые отвечают за определенные свои обязанности у них есть. Ну то есть она от э... Православие тоже отличаются ну есть просто. отличия даже э, как можно понять что есть отличие от православия просто посмотреть на современные или несовременные эти кладбища угу. нет столько крестов то есть если есть крест то это прям православное если... а так в основном это просто камни ну, надгробная плита а крест он, может быть там изображен но не, ста... но не ставится а крестится когда в церкви так Тут, по-моему, тоже вообще пофигу бывает. Я не видел, что прям как-то конкретно бывает. Да. Да. Тут уже больше именно сам этот бывает. Не по-католически, или как там? Не по-грегориански, по а по-православному. Католики вроде так вот? Они Нет, есть, да? Они делают же слева а, направо. Да, да, Тоже, тоже да, то есть не подруга. Вот. А, еще вот здесь, вот прям видно. Вот он уже открыт, а вот здесь закрыт. Я э, не могу утверждать точно, потому что хотели какие-то закрыть, но вот так, в принципе, и было изначально. Мне кажется, это какое-то свежее дерево. Возможно, потому что был какой-то сюжет, что какой-то один из умелец, э, из-за того, чтобы не было вот этих всех расхитительниц гробниц Лары Крофт, закрыть, потому что были случаи, что эти инстателки приезжали, залазили внутрь и делали эти себе контенты. Серьезно? Да. Ну это вообще. Ну это да. А, а, причем они отмазывались, потому что прям со слезами, когда уже дело завели как-то осквернение, могил э, с реальным штрафом. Им уже журналисты там созванивались и просто расскажите что там как было и она такая рассказывать но ну, я не знала я думала это просто ну как какая-нибудь декорация бутафория вот для тебя будут вот это вот создавать декорацию ну серьезно просто посмотри насколько это все древнее живон там покрылась все таким слоем вот выглядит красиво конечно Антично да, выглядит, да. но то, что вот, типа с первого взгляда это больше на какие-то хибары похоже, mm -hmm. а не на гробницы. Ну такой вид, себе. вот склеп именно в таком виде, он не просто так выбран, потому это, это короче, сама конструкция, а, архитектура, так скажем, она сделана для того, чтобы это не разрушалось и не протекало, к примеру. Вот mm -hmm. а, камень на камень, небольшой. И они его обмазывали, там, глиной, еще чем-нибудь, чтобы внутрь не попадал воздух, ну, вот ветер и все остальное. А вот крыша как сделана, это вообще уникальное творение. Вот представь, это уже стоит сколько получается у нас? 500 лет. Mm -hmm. И ничего никто не реставрировал. То есть не обмазывали, ничего не делали? Где-то, может быть, обмазывали какой-то период, там, в середине прошлого века. Это я тоже читал, может и было такое. Но именно вот смотри, крыша, она вот как была, она так и осталась. А крыша сделана просто, вот сланец, камень, сланец – камень. И когда бывает много снега, он там не остается, там нет шапки, он весь сползает. Ну, бывают шапочки, но недолго, типа. Выдувает сползает, типа. Даже на этих. Ну, типа не забивается между ними. Да-да-да. да Именно вот за, с этих целей, соображений. И тут как бы вот так сидит, он там по, по дороге вот так много их еще стоит и там наверху. Ну, в общем. Такая затея прогулять по кладбищу у многих бывает. А как а, заносили тогда туда килограмм? Вот через ту, да окошечко, да, делали специальные лодочки, то есть не гроб именно, а лодочки. И туда погружали, и, и там внутри были эти ярусы, mm -hmm. на которые их клали. Ну, это все, эти ярусы поразрушились и остались только где-то лодочки, можно увидеть. Интересно, если там за год, допустим, умирает трое-четверо, ты вот туда залазишь, все равно тело гниет. Ну. Есть... Ну, здесь ветрено. В любом случае там быстро все происходит. То есть, там война прошла. -то здесь пора, было очень весело. много. Большой, как, как бы был период, когда было больше всего захоронений. И с этим связано очень много легенд, потому что э, самая популярная легенда про это место, что оно было построено во время оспы в 17 веке, mm -hmm. и что люди сюда приходили умирать. Mm -hmm. Mm -hmm. Но это ложь, просто в этот момент было больше всего захоронений. Mm -hmm. Сюда нельзя прийти умирать. Mm -hmm. Ты представляешь, ты умираешь и ты пришел в могилу умирать с другими телами. Да, это невозможно. Это, это кощунство, это бесчеловечно, и никто так нигде ни в каком мире параллельно не делает. Mm. Ну, то как это вообще возможно? Там было написано, что если, например, женщина, ну там престарелая, да, и все, и она уже прям неплохо, она приходит сюда и. Ну вот ты поставь. Гипотетически, да, возьми свою какую-нибудь близкую не женщину, ты разрешишь этой близкой, близкому человеку вот так сделать, ну как бы ты не хотела там. Ну я столько историй слышал, кто там на четвертой стадии рака, они сидят до последнего до последнего вздоха с ними. Даже сейчас, как бы самое бесчеловечное время, да, так скажем. я тогда тем более они до конца, а потом уже только так нельзя. Тем более религиозные люди. Тогда тем более было больше религиозности. Значит, это все неправда. Да конечно неправильно. Тут бывают экскурсии, проводит экскурсовод, там историк. Он все это рассказывает. Я просто у него все подслушал. И поэтому я теперь все знаю. Это -то видеоблог. Перелезаем через заборы. С журой. Опа! Мы идем вон туда. <звук> а, всегда предупреждаю, летом тоже, а зимой еще этот предупреждаю а, камни они вот тут какая-то порода она скользкая может быть поэтому все тщательно вымеряем и повторяем за мной по возможности Зеркальный барс. Ой, у него кто-то хвостик откусил. Это, это еще один артобъект. Зеркальный барс. Барс э изображен на гербе сети. А на мостах изображен. Так это тоже. Тоже барс. А почему лезет? Леопард. А лев может быть, я не знаю, почему там лев изображен, но это может за то, что мостовая, как в Питере. А -а. Барс, он как бы символ наш. Как это называется? Преодний азиатский леопард. Ну, Барс это и есть леопард. Я почему-то такому сложению подумал, что это гепард. Он такой прям точный. Куда? В этот? Ну, сейчас, наверное, тоже можно, но я бы сам тоже не рисковал. Но туда запрыгиваю. Местные да? умельцы И, и так, с ним фоткаются Сейчас был бы, дитин, бы сделал бы это Ему только момент дайте они... а -а -а. что то это делал а -а -а. Короче, могу, здесь э, будет сейчас вот ну э, Спуск резкий э, Это делалось 500 тысяч раз Невесты в платьях и на каблуках спускались Поэтому нормально Пуск всегда сложнее, чем подъем, поэтому главное его преодолеть. Короткие шаги делать лучше. спуск Саша, ты допускаешь э, самую банальную ошибку. Ты центр тяжести вперед перемещаешь. Надо с, ровно быть всегда. Так проще, казалось бы, да? Ага. Барсик. Тут одна девочка, подружка невесты, вот так спускается, а она такая, она вообще никогда не была вот в таких местах и поперла как в торговом центре, и в что-то она прям упала, и но вот так все себе расцарапала. Я, Нормально, пойдем дальше. Самое главное, не да. красота а приора тут до сих пор еще да, я здесь так мало воды еще не видел обычно вот этот камень его не видно бывает а вот этот бывает чуть-чуть только видит. мая мало воды вот этот камень скрывается под водой обычно да вот вот этого верхушка торчит чуть-чуть здесь вода все бывает и даже ну, короче я вот здесь фоткаю всегда вода вот тут бывает прям этот, а это приора да? она короче судя по здесь были какие-то колеса их наверное уже утащили тоже Новая резина прям была. Где-то, короче, рухнула, я вот здесь встала. Ты бы сюда привез ее? Наверное. Это называется Кадаргаванская теснина. Результат много, не знаю, там, тысяч или миллионов лет работы воды, и вот это все прорубила вода. А вот этот, кстати, барс, он на камне. Этот камень прилетел от, сюда, с той стороны, наверное, и он застрял вот так. Он прям... Осталось это... какой-то. Ну вот... Судя по всему, не оттуда, наверное, потому что он бы туда не попал, а с той, с той скалы. Вот так вот прилетел. И туда встрял. Ну, вот здесь еще один стоит, вот, большой. Ну, короче, откуда там? Сделайте яфлоток, папа нет. Пойдем Ну, мы сегодня идем по этим лестницам, поднимаемся по очень крутым, по скользким. Дай бог, кто-нибудь здесь что-нибудь себе повредит, будет больно. Поэтому надо быть осторожным да, в любое время года. Снежочек пошел. Нам ехать в ту сторону. Надеюсь, там солнце выше облаков, когда поднимемся. Я очень сильно надеюсь, что мы поднимемся выше облаков. Вот сейчас надо зайти внутрь храма, посмотрите, как там красиво. Чего? Вы трогали? Да Точно сильно трогали? Ну <связывание> как? <связывание> Вчера было здесь открыто Там написано то, что вход с боковой двери Где? <связывание> Там, и идет ремонт написано стой, стой. А где боковая дверь? <связывание> Добрый вечер Добрый. Я вас снимаю ш, -ш, -ш. Что, -ш. Там съемка идет Ой, извините, пожалуйста а кого снимают? Повара на колесах. А, а что ж. У У нету микрофонов, которые действуют, чтобы шума не было. Есть нам можем попасть. Этот, как его звали, Башкатов был здесь, снимал. Вот это все тут. И тут все было закрыто, расписывали. И он там в леса. И этот, ну, он, типа снимает про все святыни. Буквально где-то месяц-два назад. Э, я завтра, то, не завтра, этот, короче говоря, я сейчас тоже буду снимать, но этот, ну, для доброго утра. Ага. У нас этот ко дню матери нужно остинскую семью будет подснять как раз таки ну, на остинском языке, как слово «мама», я все, сейчас договорюсь. Мама. На любом языке «мама». Да. Родной язык, так никак. Тем более остинский, малочисленный язык. Особенно твой родной. Мой родной, рус на Что-то интересное тут происходит. На прошлой полной вы можете видеть кресты. Он то мальтийские. Как их делали? Их просто нарисовали один из монахов. Личностного философа без страхов. Пять секунду, Да, и у Давида очень ровная спина сейчас будет. Вот. Самая ровная спина а знаешь, Василия. А знаешь, что это за кресты? Ну, я да. что? что? <связывая> кресты. Что это? А, ну ты имеешь в виду три слезы? Да. <связывая> <связывая> потому что христианство шло сюда больше с Грузии, поэтому они же больше на грузинский похожи. Да, многие приходят и говорят, а почему здесь кресты не православные? <связывая> специально для вас. <связывая> типа уже это грузинский больше, чем. Ну да, потому что с Грузии же это пришло с той стороны. Куда? К нам? Да. Что, на грузине крестили? Не, не, ну с той стороны не обязательно грузины. Нет, это, сразу это грузины? храм Божий пришел оттуда. Религия-то Я пришла. А, они второй дубль пошли делать. Второй дубль пошли делать. Люди в черном. Все в одинаковых пуховиках. Можете послушать, чтобы я ничего не рассказывал. На противоположной стороне вы также можете видеть кресты, напоминаю, что то мальтийские, но никакого сакрального смысла они не Просто для красоты. Просто, да, красоты ради Гидрии, вовремя не А там, на самом деле, не нужна страховка. А, да. Очень, да, это отсюда кажется, что опасно. А по факту прям... Ну, их три, видите, да, третий, третий да, да, там находится, а, Да, над рекой, да. Трешься Нам говорят... Mm? Идем? А? Идем? А, уже уже можно найти? Да. А, не нельзя не, не, не в кадр. Попадем. Mm -hmm. В общем, не получилось у нас попасть внутрь храма. Закрыто почему-то опять. Не знаю почему, возможно, съемок. Но со всех сторон двери закрыты. Поэтому в следующий раз. Холодно очень на улице, еще снег этот. Валит Валим, валим, валим такие Поэтому поехали дальше, что-нибудь, может быть, найдем В общем, никакой у нас больше экскурсии нет У нас один Хилл Продолжение Фильма Мгла Пропащие в снегу Замерзшие Выжившие Увечное изображение издалека надо смотреть короче здесь все горы там внизу водохранилище снега до хрена Песили, песили, у нас повсюду жрать просят. Интересно, остановят? Нет. Короче, снег пока не прекращается. Слушай, люди вон даже без фаров ездят. Мы доехали уже до сюда, не без проблем. Ну на второй передаче я ехал практически все время. Снег здесь уже поменьше, а там валит. Вот, на этом месте а... с покровителем дорог, путников и воинов. Будем заканчивать этот выпуск.